Коллеги, всем привет! Это Андрей Тихонов. И хочу ответить на задаваемый мне часто вопрос. Чем новая версия семинара по минивинтам? Минивинты 2.0 отличается от старого варианта. Ну, вроде бы, действительно, и так хороший продукт, получивший много позитивных оценок от вас, со средним баллом по анонимным анкетам выше 4,9. Что вроде бы там еще лучше? Мы хотим улучшить две основных вещи. Первое – это добавить новые темы в семинар. Новые темы такие как внедрение всего верхнего зубного ряда с мини для коррекции десневой улыбки, использование дентальных имплантатов для опоры, что очень часто приходится делать при лечении взрослых пациентов, внедрение передних зубов с мини для коррекции глубокого прикуса ротация окклюзионной плоскости, работа с ретинированными зубами. Также гораздо подробнее разобрать дистализацию, да, потому что в одной только дистолизации есть масса нюансов и вариантов, таких как наклонная, корпусная дистолизация, дистолизация при наличии скучности или без нее, на фоне протрузии или на фоне нормального наклона веса, с сужением или с расширением зубного ряда, всем зубным рядом, как единое целое или поэтапно. В общем, там достаточно много вопросов для разбора, и, кроме того, это все нужно проиллюстрировать клиническими случаями. И это есть, собственно, вторая вещь, которую мы хотим улучшить, добавить в семинар. Добавить больше клинических примеров для того, чтобы закрепить систематизированную, такую разложенную по полкам теорию интересными показательными клиническими случаями, которые помогут участникам вот на практике увидеть, как работает биомеханика в действии. Ну и, конечно, клинические ситуационные задачи для того, чтобы наши слушатели смогли проверить свои знания, смогли лучше использовать полученную теорию, полученную информацию для своей реальной работы. Так что в Москве премьера новой версии семинара «Мини винты 2.0» И я очень буду рад видеть там всех неравнодушных к нашей специальности. До встречи в Москве. Пока.